Итак, ровно в той локации, на которой мы закончили в прошлый раз, мы сейчас подходим к этому телевизору, на котором изображена наша э, попутчица из первой части Little Nightmare. Мы ее хватаем за руки, пытаемся достать, но у нас это не получается, потому что наши темные ручки поглотили девочку с концами. А мы должны сейчас пробежать к двери, там выпадет э, топор, откуда-то он упадет. А, с кресла. А, хватаем топор Хватаем топор Хватаем топор И по двери лупим Лупим по двери а, Я надеюсь в этот раз мы успеем Да, мы успели, все, можно пробежать а, Здесь Здесь, а, все, здесь есть проход А, вижу Вижу, что моделька героя слишком крутая Слишком умная а, кстати, у него лицо есть, он выглядит вполне себе даже пригоженным. Неплохо, нехорошо, неплохо, нехорошо, неплохо, но все-таки пиздолы мы получили. Как бы и не хотелось нам этого делать, но все-таки вот оно вот так, истина такова. А, проиграли мы сейчас ровно потому, что моделька героя дебил. Я напоминаю, да, что мы играем за дебилов. А, инстинкта схра... самосохранения у этих ребят определенно нет. А, чем могу... Даже не могу поздравить. Это не поздравление, это... Блин, вот он на кресло забрался. Каким хером он на кресло попал? Я не знаю. Так, топор. Топор, дверь. Ш вот, э реши уравнение. Топор, дверь. Так, мы бро бросаем топор. Пока он доходит, мы бежим, пытаемся добежать. Забираемся на ящик. Здесь забираемся на вот этот... Э на эти доски. И проходим куда? А, Понял. Мы еще нереально медленно все это делаем как, Потому что, ну, как бы, ну, дебилы Это отсталые вот эти вот модельки а, Не хочу никого обидеть, да, никакие там эти а, Никого абсолютно не хочу обидеть Поэтому промолчу и продолжу прохождение Все, вот и все Вот мы так вот мы проходим Двигаемся вперед Проходим, что-то тут под Под половницами проходим а, здесь вот этот молодой пытается нас найти, мы здесь переждем вот эту вот бурю, э, волну событий Ну, хер он нас найдет Все, он испарился и исчез, мы сейчас проходим дальше под плавницами Так бы он нас достал, если бы я продолжил движение свое Он бы достал, достал, вот так вот на ручку взял бы и сказал Слышь, ты чё, как, как, как, как, как кота помойного, который настал тебе в тапок, ну? Сказал, ты, ты, ты чё, ты тут что делаешь, бич? Я тут всех зомбирую, а ты тут бич О, подожди, это, это, это походу та дверь Ясно, я понял, что мне теперь... Вот теперь я понял, что мне нужно делать. Нужно взять табурет. Схва... Обязательно нужно а, зацепиться за дви... О, За этот. За угол. Застопориться. Обойти же просто, обижать же нельзя. Это что, ну, как бы, абсурд. Вот он, все ближе-ближе. А, табурет... Мы не успеем. Я уверен, мы не успеем. Он даже не берет, чтобы схватить ее, понимаешь? Ну, дебилоид какой. Вот я об этом тебе и говорю. Все тупые моменты игры Little Nightmare 2. Так, вот мы ага, угу, угу, угу. тащим этот гребаный стул, стульчак, стульчак, стульчак, стульчик, а, запрыгиваем на него. Все это, конечно же, в слоумо, потому что, ну, вот, в слоумо, Он сейчас еще упадет с этого, а, скажи, с подоконника. А, над двумя кнопками это делать? Вот об этом я тебе и говорю, тупая, тупая игра, он тянет, надо, ну, для того, чтобы стянуть сильнее, нужно две кнопки нажать, понимаешь? Нужно нажать э, назад и влево, и влево нажать, и назад, и влево, и влево, и назад, понимаешь? А, это, а потом говорят, а потом говорят, я дурак, потом мне говорят, это я дурак, что я что-то не так делаю, вы чё, вы нормальные люди вообще? Где я, где вот эта вот э, несуразница, которая здесь происходит, вот, вот он куда пошел, куда он пошёл? Я вот двумя руками рву. Двумя руками. Ага, ага. Что, получилось, да? А, ага, упал. Угу. на поезд. О, понял. Я бы не удивился, если бы он схватился ровно за тот, э, за тот участок вот этого выступа, да? Э, где нельзя подняться наверх. То есть он бы просто застрял, а мне пришлось бы отпустить э, левую кнопку мыши, чтобы он упал на счастье заново. Вот такая вот крутая вот игра. Вот такая вот крутая вот игра. Все, я бегу. А куда бегу? Мне даже, ну, направление не указывают. Все, вот, он, вот, он, вот он, он видел, что я здесь. А, он быстро, кстати. Угу. Кстати, он быстрый. Ну, я сейчас, я, в принципе, с на поезд перепрыгнул. А, здесь сейчас переберемся через чемоданы. Прыгнем далеко. Ой, как далеко мы прыгнули. А, как далеко мы прыгнули. Да ты что? Ну, смотри, сейчас я попытаюсь сделать это снова. Я сейчас снова прыгаю. А, отлично, да, неплохо получилось. Здесь я пробегаю. Есть какая-то хрень наподобие ручки, которая что? Откроет мне двери. Понял, хорошо. Я тогда забегу, если никто не против. А можно дверь закрыть? А, упрись, конечно. Конечно, упирайся. О чем речь? Так, я здесь. Да, вот это вот идеальная херня, короче. Он упирается просто в, а, в сидушку. Он в сиденье убирается поезде. Понимаешь, о чем я? Да уж, да уж, так далеко не уйдешь ты, дружочек. Вот он опять вперся куда-то, что-то его это на, на левую сторону туда за, закидывает. Дурачка, дурачка помойного. Ты дурачок помойный или кто ты? Ты кто помойный, дурачок? Ты видишь, что это было? Я сейчас нажал его кнопку, ты видела, да? Бич, пожалуйста, ну, не, не надо, ну остановитесь, не надо меня вот тут вот стопить, это же полная дичь, кому это, блин? почему это так, почему я уже устал, вот он прыгнул просто, блин, это такая какашка, так, вроде я вот пробегаю, вроде бы, ага, схватился, отпустил, пробежал дальше, угу, да, супер, вот здесь уперся я снова в этот гребаный, э, в это сиденье, А, вот, смотри, что сделал. Ничего себе наделал бардака какого. И что теперь ты мне скажешь, бич? Я поехал на по... Что, рычаг движения поезда? А, нет, мы отцепились просто, и он по накатанной, наверное, да, поехал? Он держался на том по... на том вагоне. Во, бах. Все, я умер, нет? Умер же. Я не умер, я не умер, мне повезло. Пока мне повезло, я не умер и это хорошо. А, соответственно, что мы, что у нас? А, мы сломали пульт походу, да? Это пульт дымится. У нас же все пульты дымятся, когда ломаются. Понимаешь, ну это, это абсурд какой-то, но Не... но мне это интересно. Но мне это интересно, в общем дело. А, мы теперь не можем прыгать, да? Мы сейчас болеем. А, фантомка нашей девки. Девка в капишу, Девка в капишу. Так, ну давай. Интересно, сколько еще этой игры осталось здесь? Очень много мы прошли, да? Очень много мы прошли, а как бы еще не понять, что это концовка. Нас сейчас только познакомились с каким-то главным боссом, да? Так, ну давай, ну мы забрались, как бы, ну давай, ну, вроде забрались, даже, сейчас даже посмотрим, что у нас тут. А я. -а -а Помнишь, в прошлой части такая же херня была, типа, мы шли по коридору, по всем сторонам были разбросаны эти черти э, жирные, и мы их всех убивали, короче, за счет того, что мы победили ведьму и, при... и приняли для себя ее силу. Кстати, где ее сила? Эта сила должна же быть в этой желтой шляпе, а силы нет. Сейчас мы очень долго будем сбираться по лестнице. Я же, мне не жарко, я же нет, ты что, мне не жарко, я здесь просто так, ну, я мельтешу, я уже прилипаю к майке, у меня майка мокрая, она уже просто не шевелится, ну, она уже все... На, на мне скомкалась, вот, и все, и как бы что поделать, все складки на лицо, ну, посмотри. А, а лицо-то какое не видно, ну, потное, очень потное у меня лицо и голова в целом. Благо, у меня нет волос. Я не знаю, как было бы жестко, если бы были волосы. Так, мы сейчас очень-очень медленно двигаемся куда-то. А, мы не двигаемся, мы смотрим кат-сцену, получается, Да. Всего такая сцена, теперь мы погружаемся. Вот эффект погружения. Вот этот слендермен. Ну, согласитесь, что это слендермен какой-то. Все, мы упали. Мы упали, начинаем реветь и. Или что, или мы с... Нет, мы сняли шлем свой шлем, мы сняли. Что же теперь? Что это такое? Что это такое, бич? Ай, или это и есть тот самый малец, у которого была эта сила все это время, и я не мог ей пользоваться. Что вы кретины? Вы дегенераты? А, мне надо было что-то делать. Все, мне надо было делать что-то. Мне надо было что-то делать, и я не делал этого. А, все как с телеком, понял. Управление. ВАСД, что-то надо найти путь соприкосновения. О, В, да, нажал В. Я его, о, чпокнул. Я его в роток присунул, просто на зубок дал. Так, В я нажал, W, да? Еще раз? Не понимаю. А теперь куда? Да, теперь влево и W. А, теперь вообще три кнопки нажал. Три кнопки нажал, чтобы его, ну, как бы... Вот это сделать ему, да? Он подходит, подбирается все ближе и ближе. Ага. -а все, я со всех сторон... А -а нажимаю все. Я не знаю, нажимаю все. А -а но ничего не Все, получилось. Все, я понял. Главное, чтобы он становился такой. Холодноватого оттеночка. Холодноватого оттеночка мальчика делаем. А он тогда все... Мы убеждаем. Его... Под шляпника этого усатого Где ты, чё ты? У меня сила-то закончилась уже и, А, все, ну и он закончился В целом он растворяется, да? Угу Я в текстуру упал? А, нет, я просто на жопу упал Просто упал на жопу а, Здесь ничего нажать не могу Ничего не нажимается Давайте я теперь его силу заберу себе И буду ей колдовать Это же замечательно Так, и вот Я нажимаю W, и мы что-то пытаемся сделать. Все над нами сгущается, рушится, падает, что-то раздвигается. Нет, что же это? И вот она новая катсцена получается, да? Потому что здесь я больше... А, мы пробрались куда-то в этот... Э, в этот самый дом. Э, башню. Тауэр. Тауэр с оком Саурона. Так, ну еще, я тогда, получается, двинулся... Куда? Вот сюда, правильно, правильно, правильно, правильно. А что нет? Все, смотри, я зашел. Зашел, двери за мной закрылись, и что бы это могло значить? Все, мы можем двигаться по коридору к той самой двери, которую видели постоянно в видениях телевизора. Мы идем к этой двери, в этот раз уже... не сломо присутствует, но... Стена в этом помещение очень хорошо детализировано, красиво выглядит. Мне очень нравится это. та да -дам там. Отлично, отлично, отлично. Повезло, повезло, повезло, повезло. Так, так ну вот двери, двери закрылись, и, соответственно, мне нужно где-то найти другой... А, зато открылись другие двери. Направо, слева тоже что-то сияет, ну, как бы... Закрытая дверь! Угу. Почему ты не идешь по сюжетке, Сань? Ну, почему? Я и в жизни так, ребята. Если что, я и в жизни также поступаю. Я никогда не иду по очевидным путям. Я много раз ошибаюсь, спотыкаюсь, падаю. Но это дает мне повод двигаться дальше. Подниматься снова и снова. Вставать и не паниковать. Так, ну здесь уже как бы музло пропало. Вот это вот э, ми мистическое. Нет, появилось. Ага. -а -а. а Так, что же это могло значить? И что? И что теперь? Что это такое? Почему? Как мне? Куда мне идти надо? Меня с одной комнаты в другую тэпает Ну блин, я не так, я, я, я так я ничего не понял Куда мне надо двигаться? Что это за дерьмо? Почему так? Почему? Что это такое? Что как это работает? Что -то, что -то, я дебилов, блин, водючий. Я опять здесь. Я опять здесь. Мне не надо было туда идти. Мне не надо было туда идти. Так, в эту дверь я не пойду. Определенно, но здесь я еще что-то посмотрю. Здесь вот как бы от уровня. К этой дверь вот сюда можно сходить. Угу. Смотри. Так, здесь налево ломаем, здесь я не был еще. О, тут я тоже еще не был определенно, потому что я упал! Если бы я. Ну, ладно. Как я уже говорил ранее, всегда нужно падать с лестницей, подниматься, вставать и двигаться дальше. Все выше и выше, к своим целям. Главное, что я выбрался с той ловушки гребаной, которую меня запутали вообще все. Мать вашу. Так, здесь вижу проход. А, да? Вот здесь дверь открыта какая-то. А что так? А что такое? А что такое? Не понял. Наверх не забраться? А подожди, вот здесь можно дверь толкнуть? Да, отлично. Ага, теперь здесь четыре двери открытые класс Раз, так, не сюда. Может быть, вот в самую закрытую, в эту дверь надо зайти. Может быть, еще раз надо в нее зайти. Блин, как же, как же понять, вообще, что это за такое? Что это за дерьмо такое? Здесь не забраться или взобраться? Нет, здесь не взобраться, блин. А здесь и здесь. О гад О гад Так, ну Прямо и вот сюда Потом вот сюда О О, о, о, о О, а, о, о, а, о Знаешь такое, нет? О, а, о, о, а, о Так, окей Мы снова играем в жизнь Так, окей В принципе, мне сюда и нужно было А здесь есть дверь по прямой Обратно. Значит, вот в эту дверь. Само хм, с самого начала, да, она закинула? Класс. А в целом мне куда? Мне в целом куда? Мне можно узнать? О -о -о -о. Подожди, вот это вот, надо что-то сделать с этим или Нет. Ничего с этим не надо делать Это ну, как, ну Вот эти головоломки, которые вообще не Это не суразица полная Типа вот куда здесь Как понять, куда мне надо идти? За балку мы схватиться не можем, да? А, можем толкнуть ее, бич Это просто палка была, понимаешь? Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Так, ну давай я что? Куда мне дальше? Что мне надо здесь делать? Куда я пришел? Еще разок. Давай вот в эту дверь забежим. Угу. Ага. Понял. Я понял, спасибо, отлично. Все, вроде получилось, нормально. Ништяк. Вот зачем отдалять? Я слышу музыку Музыка Музыка играет с той двери Ладно, подожди, может быть музыка Это, пос это какой-то посыл нам, подсказка Типа надо пройти сначала В эту дверь, там где музыка Нет, не здесь, не здесь. Видишь, она раньше играла здесь. Где, где, где? Не говорите, что это под дверь посередине? Я же только что пробегал мимо нее. О. Нет. Да звук дальше стал. Звук дальше стал-то, блин. А -а -а -а, господи, да мне сил пройти это говно. Во, блин, да, блин. Вот так и проходится это говно. Грёбанное говнище. Какое же говно? Мне это как догадаться до этого нужно было? Как? Так, вот мы в комнате еще одной. Еще одна какая-то грёбаная комната, блин. Давай, заходим. На фиолетовый свет идем. Все, выключит нахер. <свистит> Это наша девка, блин. Смотри, какой фак не длинный. Смотри, какая она уродина. Аха-ха-ха. Какая уродливая. Так, мы что должны сделать? что должны сделать? Мы что должны сделать? Она так играет с нами, или что? Я вот еще дальше отошел. А, натуре. А что, что, что это такое? Подожди, вот там есть молоток. Молоток же что-то значит, по-любому. Во, молотком мне надо разбить это дерьмо. Чтобы музло прекратилось. Да! Ну, блин, я так люблю, когда мне посещают идеи какие-то. Что происходит? Еее! Yeah! Вот она, серьезность моего мышления. Вот до чего доводят игры со мной, бич. Разработчик, и что ты скажешь теперь? Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Я надеюсь, она же как подруга за мной идет, а не просто, чтобы меня убить. А она меня убил? Да за что? Все, я не буду тебя звать. Сиди здесь. Сиди здесь, пускай тебя завалит грудой мусора, а я с тобой больше не буду а, обротаться. Так, так, так. Сейчас бы не упереться, только не упираться во всякое дерьмо, которое у меня тут. постоянно. Ага. О, а почему так? Почему так жестоко? Понимаю, это так печально! Спрыгнуть с обрыва и не бить чуда. Ну, тогда я побежал снова. Здесь я вроде... Ну, микросекундочка была, что я уперся. Было абсолютно случайно. Ага. Ага. Вот так вот, вот, вот оно. Вот, давай, давай, давай, давай, давай. По чуть-чуть, помаленечку. Опа, я проник. Хорошо, здорово. Не, здорово, очень хорошо. Я спрятался от нее. И вряд ли она меня найдет, если я не издам ни единого шороха. Но почему она психует? Что с ней случилось? Почему она припадке? Почему у нее все такое сломанное? Кости какие-то все... Это из фантастической четверки вот этот человек-резинка? Что-что? Че -че? Все, мне можно выходить или что? Или что? Так, вот я куда-то проник. Здесь есть топорик, кстати. Чтобы это топор... А, ну я допрыгну, скорее всего. До топора допрыгнул. Мы его выбиваем. И здесь пробиваем себе путь. Угу. Еще раз. И третий раз. Третьего раза хватает разбить. А -а -а. За что? Это же работало в прошлый раз. Это же работало в прошлый раз. Так, давай посмотрим. А, а мне с топором надо это делать? Бич, она меня просто бьет. Так. Окей, давай. Давай вот так. Хей. Т мы сейчас топорик принесем туда. О, одного удара хватило, чтобы ее нафиг поломать? Кайф. Здорово, здоровечку. Здоровечку, бич. Так, ну давай, смотрим, что же это-то такое. я думал, тут как бы осталось минут 15 поиграть, а здесь... Не, ну, скорее всего, из-за моей тупости нам осталось больше, чем 15 минут играть. Я... О, теперь мне нужно двигаться в тени. Я думал, что быстренько все это пробегу, а оказывается, вот эти вот головоломочки с дверьми, это очень странные штуки. Это очень несерьезно, не... Это фу. Это мерзко. Такое делать, вот, ну, даже без всяких описаний. Понимаешь? Благо мне сказали кью, чтобы позвать Вот я еще, до... ну я бы не догадался Я в натуре говорю, я бы не догадался Смотри, есть топор, есть дверь Сейчас снова топор, достаем с этой двери Блин, нахрен, сейчас как сечом Топором по двери, блин О, пробили, нахер. Так, ну давай посмотрим Эй А можно топор взять? Так, да, охраняй, охраняй, охраняй Оставь топор! Он топор бросить не может. Ты понимаешь, это дебил? Он там бросает топор, тут не бросает топор. Вот тут бросает топор. Как бы... И что ты хочешь сказать? Что ты хочешь сказать? Что это нормальная игра? Что она сделана хорошо и красиво? Ты говно. Не, ладно, это хорошая игра. Реально хорошая игра. Да? Просто вся эта движуха здесь нездоровая. Так, сейчас мы попробуем спрыгнуть. Можно ли? Так. Блин, нет, не работает это так. Блин, я думал, да можно быстренько это все сделать. Быстренько это не получается сделать быстренько. Так, давай топор быстрее сюда тогда. Подтянем, Она же просто так не будет меня. А, будет. Она будет. Будет все, что хочешь делать, чтобы мне просто дать тесты, блин. Я, я уже устал получать от нее пезды. Давай, можно можно уже прекратить? Это же какой-то абсурд, блин. Ей не нравятся эти звуки, понимаю, блин. Такая... Вот, тут схватаю топор, бегу, бью. Нет, ты чё? Чё за дерьмо? Если вот так, вот так. А, она меня просто вот с этой лунки бахнула, блин. Очень мало времени, чтобы что-то сделать. А он еще и топор не взял, понимаешь? Не взял топор, он посчитал ненужным это делать. Ну и получи Звезды тогда, получи по, по, по, по лицу тогда Что же? За что мне это такое? Так, давай подумаем, как можем сделать Мы можем обхитрить Каким способом? Сейчас она... кричим Заносим топор сюда На вот эту платформу Так, отлично С этой платформы сейчас прыгнем а, Крикнем, побежим Сразу сюда за топором нет ага, понял я понял понял понял понял Ах, я застрял да иной ну най, я най, найди-ка блин ну так давай все я побежал Я не успел просто, батюшки мои, родненькие. Я понял, зато я понял, зато я нахер понял, как это нужно делать. По чуть-чуть подносить топор ближе и ближе к ней. Так, здесь бросаем. Ах. Ах. Как же это говно меня бесит уже. Эй, топор бери, пожалуйста, беги. Беги, да, красиво сделай, блядь. А -а -а -а, посмотри, а -а -а, посмотри, что делается. Так. Опять крикнул, опять топор несу. Поближе поднес. Под... Не, она мне леща просто влепила, как бы, и все. На этом все, бля. Вы еще что, издеваетесь? Ну, топор решил не брать. Нахера! Понимаю. Ты получи ты за это. Вот говно, блин! Говно, блин. Так, давай еще раз. Я здесь! Топор! О, я кричу. А, ну ясно. Спасибо за полное понимание. Ага, понял. Да и дай ему уже по лицу этому даун. Просто дауну, блин. наконец-то получил погас фух блин это очень сложно это очень мало того что это сложно это еще и непонятно абсолютно непонятно а вот это не ожидало печки Какая сила во мне. Да ты шо, Сань? Да ты что, Да ты это сделал. Come on, bitch. Охренеть. Я такого не ожидал. Неужели еще один уровень с 800, 800... 800 дверей мне дайте, пожалуйста, еще раз. Давай, топор. Хватаем уже там. Хват, хватаем топор, блин, давай. Пробиваем это. О. О, во, во, во. Топор вообще вон у нее. Понимаешь? Так, куда мы выходим, сыпь? Ага. Теперь нам нужно еще топор взять. А, понял. Давай, бей. Нормально, хорошо получилось, кста. Что мне нужно сделать с топором? Бахнуло меня, просто бахнуло, заторобанило, заторобонило. А, ну да, сейчас. Это же самый выгодный, да, вариант. Так, хей. Hey. Та-та-та-та-та, с топором я упал. Все, бросаю топор, мы его спустили, не получилось абсолютно ничего. Мы продолжаем дальше. Это главное держаться, взбодриться главное. Главное чувствовать себя мужиком. Так, мы пошли. Чувствую, чувствую топор хорошо спустил уже классно Так, теперь с топором я забегаю вот в ту дверь она же мне сейчас даст бесды, правильно правильно она даст она даст так топор Да отпусти ты этот грёбаный топор, почему ты с ним плетёшься? Я левую кнопку мыши отжал. Я отжал ее. Он вообще, он, он цикличный долбоёб. Он цикличный долбоёб. Он делает одно и то же, я отпускаю кнопку левую мыши, а он ему, ему все равно. Хорошо. А -а -а! Сила и честь какая. -а -а! Ты шо? Вот оно, блин, а? Двоечку сейчас с вертухи запилил просто, а? Да и че ты так базаришь-то смело? Ты че еще... Вот сейчас что ты из себя представляешь, а? У меня есть топор. Беру топор. Доставай, доставай, не бойся. Окей, упал. Окей. Мой простой. Я сейчас по топорам тебе буду клепать. Самое время промазать. Промазать это вообще здорово. Так, еще шкатулка открывается, скорее всего. Блин, мне интересно, там жива наша подружа, нет? Ну еще разок, да? Для укрепления материала. Все, да, малых освободили. Наша малыха жива. Отлично. Отлично. И что вы теперь скажете, хейтеры, поганые? Что я тупой? Я тупой, что ли? Я тупой? Может быть, я мокрый, потный? Но я не тупой. Но я не тупой. Так, катсцена. здесь я не могу ничего делать, да? Получается, ходить не могу. А что это за, за, за, за желудок меня поглощает здесь? А, за ней бежать. Тупой. Окей. А, да? Глаз какой-то, ты посмотри, какой глаз такой. Так я и не понял, блин, что это за, за дерьмо. Это какой-то живой организм. Так, глаза два. Уже, уже два глаза. Мой тормозит, как всегда. Дебеленыш. Ему-то делать нечего, понимаешь? Он упирается во все подряд. Самый, самый глупый воробей. А, ну ясно. А, а ну да, ну... Как я выжил, не знаю, не спрашивай. Типа, это, это неудача не, не Забаговалась Я должен был про, проиграть, просто забаговалась и я выиграл А та упиздила без меня Понимаешь, она убежала, ущипетала девчонка просто без меня И насрать вообще Это нос вылез Вот и смотри, вот и смотри Вот и смотри, вот и смотри А, ну да а, она дала ручку, класс, я уже думал, что без этого обойдется, но... Но, главное, что, сплава богу, что мне дали рука. А можно поднять меня теперь? Что? Что за херня? Что это за херня? Что это за херня была сейчас? Ты чего? Как? Ты? Что это было? Я всю игру тебя спасал из-за всякого говна! Из-за всякого! Ты меня просто... Вы дебилы? Вы дебилы, конченые? Вы дебилы? Вы дебилы? Вы дебилы? Вы дебилы, блин! А -а -а -а, это серьезно сейчас произошло? Это я в желудке, блин, да, в этом получается Я жив еще, слава богу, я еще жив Я сейчас ей накажу Все, я постиг свой дзен я... Постиг свой дзен, я знаю, что теперь происходит И я теперь, я буду мстить Ты не уйдешь от меня По накатыну бежим вправо, потому что всю игру мы шли вправо Значит и здесь пойдем вправо Игра таким образом Светлое что-то о, я стул занял. Без пик точеных и дроченых. Все отлично. Ну и посмотри. Посмотри, каков шарм. Посмотри. Я король теперь этого мира или что? Что за дерьмо? Что за дерьмо? А, я грущу, блин. У меня есть стул, типа я на нем сижу. Но я не хочу этого делать, и просто заплакал. Меня предала этого Джайна. Нет, подожди, у меня уже, зе... Я уже все. Почему это такая запутанная игра? Почему? Что за сюжет? Он опять остался один. Самый близкий человек, и то предал его. Сидит. Сидит. Он уже вырос, сидит. Понимаешь? Он уже вырос и сидит до сих пор. Он уже взрослый, он сидит до сих пор. Я буду орать, если он сейчас наденет шляп, и станет шляпником вот этим, которого мы завалили. Смотри, он уже вообще взрослый. Очень много времени прошло, блин, это. на что нас обрекли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И вот мы уже не помещаемся на стол. Время летело скоротично. Каждый час превращался в минуту. День шел за два. А то есть за три, за пять. Вот шляпу мы надеваем и снова начинаем колдовать. И то есть это я теперь зомба, зомбоящик? Теперь я зомбатор. Зомбатор людей? Зомбатории я открываю? Есть санаторий? Есть зомбаторий? Есть. <гас> ну конечно после такого предательства захочешь разрушить вообще все абсолютно. Весь этот алчный грубый мир с предателями. С предателями. Силенок-то поднабрались наверняка за все это время, да? Ой, сила и честь, да ты что? Не, очень жесткая, очень жесткая игра. Непредсказуемый сюжет, непредсказуемые миссии, непредсказуемые прохождения. Абсолютно все в этой игре было непредсказуемо. И это получается конец, финалочка. очка. 43 минуты на это ушло, чтобы последнюю часть пройти. Шок, бич, лазагна. Шок, бич, лазагна. Ну ничего, так мне, знаешь, что понравилось, короче, подпекает, конечно, жопу, потому что, ну, э, много не получается с первого раза, и ты такой думаешь миллион раз подумаешь, прежде чем что-то сделать, все равно это неправильный, кажется вариант. А с другой стороны, так и вроде и хорошо, вроде даже хорошо и здорово и классно и супер круто, вот. И как бы, и вот ты не знаешь, не знаешь, понравилось тебе прохождение игры или не знаешь. Вот это вот сюжет, как бы, он, я понял, он теперь, он теперь, этот самый грязный мужик ну что вот такое было у нас прохождение ставь лайк и подписывайся на мой канал а ты был на канале и всем пока -у -у.